В начале жизни у каждого есть мечта о том, какой эта жизнь должна быть. Она выходит на первый план, трансформируется, забывается и растворяется. Я выбрал для себя самореализацию через предпринимательство. Это мой путь к мечте. Мы уникальны. Комбинации психотипов, ключевых компетенций и мировоззрения рождают миллиарды вариаций для создания бизнеса. Я хочу показать и рассказать, что значит быть предпринимателем. Я хочу доказать, что им может стать каждый. Для этого я запускаю проект «Океан для единорога» развитие и становление, обучение и опыт, страхи и мифы. Чертовски интересно, что из этого получится.